Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. Напоминаю, что если вы хотите задать мне вопрос, пишите в группу «Центр Красноярск» ВКонтакте или в Фейсбуке, и вы получите на них обязательно свои ответы. Ну а если вы не успеваете к своим любимым телевизорам посмотреть данную программу, то вы можете ска скачать на свой смартфон программу «Пирс ТВ» и посмотреть и нас там. Ну что ж, а тема сегодняшней программы «Стыд». Что это такое? Давайте разберемся на примере одного письма. По традиции мы начнем с той информации, которая пришла мне в личную почту. Здравствуйте! Я всегда считал себя талантливым и успешным человеком, но со временем поняла, что это, мягко говоря, не совсем так. Еще, конечно, помогло окружение, которое частенько тыкало меня в какие-то мои промахи и недостатки. На пути к пониманию того, что я не идеально, были разные чувства, сомнения, агрессия, затем принятие. И теперь мне очень стыдно за то, что когда-то я была уверена в своей исключительности. Этот стыд теперь мешает мне шагать по жизни так, как раньше, с гордо поднятой головой. Уверенно и без боязни совершать ошибку. В чем моя проблема? Как мне избавиться от чувства вины, стыда? Как снова поднять самооценку? Или это разные вещи. Спасибо, Мария. Мария, конечно же, самооценка и стыд ходят об руку. Там еще и вина присоседивается. И со всем этим мы с вами сейчас разберемся. Итак, первое. Давайте нарисуем некую картинку, которую вы сейчас мне нарисовали. То есть получается, да, что есть вы... Есть окружение, и есть еще ваше внутреннее мнение о себе, которое говорит, что вы были ну вот, когда-то не совсем вот адекватны, да? что вы превышали себя, думали, что вы исключительные, а жизнь и другое окружение Помогли вам сказать, ну, не, не, не, какая исключительность? Вы сказали, нет, не исключительная она. А, ну, во-первых, важно, чтобы вы сами прежде всего себя оценивали. Потому что другие очень часто это эксплуатируют, к сожалению не в пользу вашего развития, а в пользу, собственно, самого... Самоутверждение за ваш счет называется это. Понимаете? Очень важно отсеивать зерна от плевелта. Как, как вы это делаете? Скорее всего у вас, у вас этого инструмента не существует. Как раз... Мы сейчас попробуем разобраться, как вы можете овладеть этим инструментом. Мало того, вы сейчас говорите, что эта прошлая ситуация таким образом повлияла на вас, что сейчас вы вообще боитесь ошибиться, что-то делать, и еще ходите, ходите без себя и вините. Вот ты тогда, Мария, как бы ты могла, ты же совсем фактически ну, никчемный человек. То есть, заходя в позицию своего внутреннего «я», вы разрушаете вообще себя изнутри, обесцените все то, что вы сделали. Смотрите, что важно, ведь какое-то время назад технологии вашего развития были построены очень часто на стыде. Как тебе не стыдно, что ты несовершенна? Как тебе не стыдно, что ты не умеешь это делать? Как тебе не стыдно, как тебе не стыдно, как тебе не стыдно? Винили вас, скорее всего, родители, да? потом там подключались ваши товарищи. Ну, в смысле, они еще были, не были товарищами, это были учителя. Это потом были вот уже ваши сверстники и товарищи по цеху. да, Возможно, начальники, может быть, какие-то просто коллеги. Ну, занимались там своими вопросами. Ну, вы начинаете это воспринимать как некую догму, что так, конечно, и надо жить. Хотя в 19 веке все работало, потому что навык, которым вы должны были овладеть, ну, ну, способ, да? Способ навык. То навык Ваше умение что-то делать, вас стыдили, что вы делали плохо, нехорошо, и, и надо делать было лучше. То есть, фактически вас стыдили за то, что вы не стараетесь. Я думаю, что даже до конца 20 века технология хорошо работала. А на данный момент это не так все просто. Так как Навыки на данный момент меняются очень часто. 5, а то и 3, 2, 3 года человек осваивает новые функции. Ну, попробуйте свой телефон. А, как часто вы сначала с кнопочками перешли на экран, теперь на этом экране уже там поменяли какое, ну, меню, да, пользоваться телефоном, навигацию. И вы вынуждены постоянно встречаться с собой а, ну, как сказать, неуспешной, ну или успешным, если ко всем зрителям обратиться. Получается, что а, вы... Видите себя какой-то неудачный, не, не знающий, не могущий, не умеющий. И начинаете себя стыдить. К сожалению, это приведет к вас к, блокиров, к блокированию своих вообще действий. Вы перестанете осваивать новые способы действия. А это что значит в современном мире? Вы перестанете к нему адаптироваться. Что это значит? Привет, бордюр, да, досвидос. Очень важно понять, что то, что так вы научаетесь принимать себя в своих неудачах, которые мы вам раньше показывали, ваше, ну скажем так, окружение, а как вы себя в этом месте принимаете, как вы справляете со своим стыдом, как вы его начинаете им управлять. Он же. Ну, в каком-то смысле он хорош, он же выполняет и положительную функцию, не позволяя вам сорваться за границы дозволенности, грубо говоря. Ну, он вызывает некую там вину сначала, да, потом тоже более серьезные переживания. Причем... Стыд – это переживание, привнесенное в вас, абсолютно искусственное. Ну, есть небольшое там, животное смущение, испытывают, ну и то это, это надо разбираться, смущение это или нет. А стыда-то точно в природе не существует, чисто искусственный инструмент, позволяющий человеку как бы осваивать навык, улучшать его. Ну когда вы, не только навык, а навык меняется, извините, эта технология не работает, да, ну слава Богу, вы начинаете понимать, что что-то идет не так. Так что, Мария, в этом месте важно сделать? А как вы себя принимаете вот в этих своих промахах и неудачах? Если вы... Ну, два же, да, способа. Сейчас мы его попробуем разобрать. Первый способ, Это, ну, который всем известен, да? Как тебе не стыдно, Мария, что ты не выполнил задачу на надлежащем уровне? Почему ты не соответствуешь идеалу? То есть тебя сравнивают с идеалом, и за несоответствовать с идеалом тебя стыдят. Второй способ, Мария, а я вот вижу, что у тебя что-то не получилось, скажи, а как бы ты могла поступить иначе? Есть ли другие способы решения этой задачи? Готова ли ты подумать, готова ли ты ли сделать иначе? То есть я тебя в этом месте принимаю, что ты могла ошибиться, но я еще призываю тебя что-то с этим сделать, то есть модернизировать свой навык, модернизировать свой опыт или расширить свои знания. Понимаете, одна позиция – это стыдить себя, а другая позиция – принимать, что да, существуют промахи, на которых мы фактически и учимся. Мало того, не будет промаха, как вы учиться-то будете? Никак. То есть получается, важно принимать себя в промахах. Отсюда какой вывод? Надо научиться говорить вот из этой позиции. Вот отсюда. Послание сюда делать к себе. Принимать себя в этих вот вещах. Так. А, и еще же с этой идеальностью Они вас, -то говорят, Фактически вам говорили Что вот есть некий образ Идеальности Которому вы, вы почему-то Не соответствуете То есть, Вас всегда сравнивают с каким-то эталоном Вы для себя какой вообще Эталон нарисовали Вы его как каким-то образом ну, Проверяли это на, на, на соответствие Это ну как Привнесенный же, может быть, образ этими же людьми, а вообще какой-то ну объективной действительности соответствует, это правда идеальность или это вымышленная идеальность. То есть не всегда, как сказать, наши картины идеальности совпадают с некой объективностью. Ну, не с реальностью вашей, а с объективностью. ну Идеальность может быть слишком завышенной по отношению к объективности. Ну, блин, наговорил же. Как бы пример. Вы учите какой-нибудь, ну, например, в школе изучали мы. Ну, а пример мы разберем, да, с вами, кстати. После минутки рекламы, так будет интересней. Немного полезной информации для вас. Приветствую всех телезрителей, кто к нам присоединился. Мы сегодня разбираемся со стыдом. Итак, мы выяснили, что существует вы реальный, вы идеальный, и насколько это идеально соответствует действительности. Ну, к примеру, такой вы, хотел про математику, передумал, про жизненные обстоятельства. Например, вы женаты или замужем, и вы того, в идеале да, абсолютно верный человек. Но в реальности этого не может быть, потому что вы не просто еще умственное создание, но ну, еще в каком-то смысле животное, которое в любом случае реагирует на противоположный пол. Хочет он этого, не хочет он этого, запахи никто не отменял, рефлексы никто не отменял. Поэтому вы всегда в реальности будете обращать внимание на противоположный пол. Ну или там кто вас заинтересовывает. Получается, что вы никогда не можете в реальности стать идеальным. Просто никогда, потому что эта идеальность не соответствует окружающей действительности. То есть сначала вы должны проверить вашу идеальность, она вообще, картинки-то соответствует жизни, к ней можно приблизиться, так, может быть, ее маленько приспустить а, с небес, эту вот идеальность, и потом задавать себе вопрос, если я не соответствую идеальности, что я могу этим, ну, что я могу сделать, чтобы приблизиться к ней? И самое главное, ведь никогда не вы им не станете. А это же надо еще принять в себе, Мария, что идеалистичность, в вашей жизни, когда вы начинаете думать, что вы будете Ну вот просто соответствовать всем ожиданиям окружающих от вас Ну, во-первых, вы никогда не сможете ответить всем, как они ожидают. Разные люди ожидают от вас разного. И они здесь, скорее всего, один, одну идеальность видит, другой видит еще одну идеальность. И таких идеальностей. А еще вот возможно какая штука? Одно дело, когда я хочу выглядеть, каким я хочу выглядеть для сверстников или там, для коллег. Одним, одно дело, как я хочу выглядеть там, для начальника или для учителя. Да? Другое дело, как я хочу выглядеть для собственной мамы или там, папы. Другое дело, как я хочу выглядеть вообще для себя. Иногда все эти четыре точки между собой вообще никаким образом не колерируют. Они все разные. И тогда какой идеальности мне соответствовать? Я по-любому попадаю в конфликт из этого что нужно сделать вывод что идеальность она такая очень такая эфемерная ну, картинка то это первое так пять с плюсом разоблачили то что мы не попадем а, а, а, с реальностью как вы встречаетесь принимаете ли вы себя в этом месте останавливаете ли вы свой праведный гнев Мария у всех люди люди а у меня болтус понимаете о чем не превращаете ли вы свою неудачу в самоистязание. Если так, надо срочно учиться это останавливать. Останавливаться это просто. Переходите в другой А что я могу сделать в этом месте хорошего? Как я могу прецедент, ну события, да, перевести в положительный для меня ключ? Если вы это так не будете поступить, вы фактически разрушите собственную психику. Так, как избавиться чувства стыдара? рассказал, как поднять самооценку. В вашем случае. Ваша самооценка должна опираться на одну единственную точку. Делаю я ради что-то, ну, какие-то действия совершаю, чтобы мне поступить к делу или не совершаю. Модернизирую ли я свои поступки, ну, что, что вы можете поступить иначе из этой позиции, или не модернизирую. Вот это, если модернизируете, поздравляю, вы фактически поступаете. добро пожаловать 21 век, он для вас создан. Если не модернизируете, ну вы скоро, скорее всего, останетесь на заобочиной этой жизни. Так, и оценка как раз в этом и заключается, что из собственной, раньше понятно, что в этой позиции это были родители, это они же а родители, потом учителя, потом сверстники, потом коллеги по работе, ну, Повозрастать. Главное, чтобы вы сюда попали, а не сторонние люди. Но ну, есть такое понимание, конь, конь и наездник, да? чтобы на вашем коне, ну, на вашем организме катались вы, а не чужие люди, эксплуатируя вас несчастно. Поэтому, конечно же, стыд с самооценкой связан. То есть он из самооценки потом и начинает произрастать. Сначала родители вам делают это как некий условный рефлекс, это, а потом вы им доблестно пользуетесь для самоуничтожения. Вот такая у вас проблема, вот так ее можно решить. И вот что значит для вас самооценка. Надеюсь, Мария я максимально подробно рассказал, что вам быть. Ну и перейдем к вопросам от телезрителей. Лена спрашивает. «Чувство вины, угрызение совести, стыд, они часто мучают меня. Мне 44 года, а я как подросток переживаю по каждому поводу. За то, что выгляжу не так, как надо, за то, что ответила не так, как ожидали». За то, что обилась на ночь, что мой муж любит выпить, а дети нахватали троек. Как успокоиться и начать жить? Так, начнем с как успокоиться. Дорогая Елена, первое, что вам нужно сделать, и понять, что вы фактически отвечаете только за собственную жизнь. И отвечаете ее фактически ну, по факту, перед собой. То есть, когда вы сюда ставите родителей. Начальника, там, подруг коллег, э учителей, которые учат вашу, ваших детей, да, там, э мужа и всех остальных, то они очень часто начнутся к этому, э не часто, они фактически всегда этим пользуются, принижая вашу значимость в их глазах и в ваши тоже. Им это важно для их самоутверждения. Потому что чем вы же не, ниже вы, тем выше они. Ну, хотя, конечно, порочная идея, но большинство людей так и поступает. Поэтому важно что? Понять. Присвоить оценку себя себе. Начать отвечать за себя. Теперь, если дети нахватали строек, вы что делаете, чтобы дети не нахватали строек? Если вы несете, удерживаете ответственность, а в какой форме, что если они, они приносят определенные оценки, то они выполняют определенные дополнительные действия. Это, я уже говорил да, в передачах, это может быть какие-то физические нагрузки, отжимания, приседания, подтягивания, это может быть логические нагрузки, решение каких-то математических задач или учение каких-то стихов. Ну и лексические, это чтение текстов и попытка их рассказать, что автор-то имел в виду чтобы на самом деле развивает человека. То есть эти, он будет привыкать, что дополнительные действия его развивают. накосячил в развитии, накосечил в развитии. Его, он перестанет воспринимать это как косяк, он будет понимать всего лишь как точка роста. Понимаете? Если же вы начинаете корчить из себя, или строите из себя педагога, то бросайте эту затею. Вы не педагог, вы не учитель. это Этим должны заниматься учителя в школе. Это они должны доносить информацию до вашего ребенка. Если у вас ребенок учится в школе и нет справки о том, что он у вас с психическим развитием, а если он учится в школе, то, скорее всего, такой нету. то это ответственность учителей за информацию. И тройку они ставят себе, а не вам. Вот этого важно понимать. А ваша ответственность, чтобы они не материал знали, а чтобы они предпринимали действия на его освоение, а материал должны доносить учителя. Так, теперь по поводу э, мужа. Что он у вас там напился? Или там пьет, выпивает? А что он тем самым вам пытается сказать? Есть ли у него э, то место, где он для вас является мужчиной? Очень часто мужчины начинают бить, потому что в них, как в мужчинах, не нуждаются. Не строите ли вы из себя ломовую лошадь, которая коня, насколько у вас стоит, в горячую избу зайдет? И что там еще сделать? Вот. Важно понимать, если вы в мужике не нуждаетесь, то он и не нуждается фактически в жизни, он начинает пить. А в этом месте, да, надо немного со, ну, со стыдом войти в контакт, потому что он здесь несет некую положительную а, функцию, да, говоря о вам, что что-то вы делаете не так. Ну, как бы то, не так жизнь сложилась, да, что мужчина глин, а женщина скульптор, Поэтому вот все-таки в этом месте предпримите что-то, ну, а что? Понять, чего он бухает-то? Зачем ему это нужно? От чего он реально убегает? Есть у меня, ну, такой, чтобы вы далеко не бегали, намек из моей практики, работы с моими клиентами в семейных отношениях. Очень часто женщины, испытывающие стыд, начинают его проявлять не потом стыдения, стыда, да, а он маскирует его под гневом праведным. И начинают плеж мужчины, ну, прореживает, да, как говорится. от чего он пытается уйти, а так как он вас любит, то бить он вас не будет по-мужски разбираться, да, то он что делает? Уходит в запой. Ну что ж, следующий вопрос. Когда я вспоминаю ситуации, в которых выглядел не лучшим образом, то рассказываю о них пренебрежителем и насмешливом тоне, словно бы я обесцениваю сам себя. Сам себе не могу признаться в своих неудачах и в том, что что мне стыдно и горько. И вот того, что я сам себе не друг, мне еще неприятнее, как простить самого себя. Но это мы сейчас разберем после минутки рекламы. Приветствую всех, кто к нам присоединился. Напоминаю, что мы сегодня разбираем стыд, а Андрей спрашивает, вот ему стыдно фактически за себя. Первый на вопрос такой ответим: как простить самого себя? Давайте я вам просто упражнение расскажу. Берете два стула, это любимое мое упражнение, да, горячие стулья, то есть инструмент, не упражнение. Садитесь. На первом стуле, стул будет стул обвиняющего, и второй стул будет обвиняемого. Вы из, со стула обвиняющего говорите себе: "Дорогой мой". А. Ну, назовем, допустим, здесь вы будете называть себя, как вас мама называла, например, Андрюша, Андреешка, ну, нежим словом, да. А из этой позиции вы будете Андрей Батькович. Чтобы просто уж совсем не запутаться. Вот как обвиняемый вы высказываете Андрею Шке, да, все вообще он виноват, в том, в том, просчет, вот всему вываливайте. Пересаживайтесь и говорите, что вы слышите из этого, что вас реально сейчас задевает. И, а что не задевает? Говорит, вот это не про меня, это не про меня, а вот это про меня. Вот важно отделить, что он говорит и что, к чему, на что вы реально реагируете. Второй этап. Вы попробуйте, вот когда вы сказать, как вам с этим живется. Да, дорогой Андрей, мне грустно, что вот у меня вот так и вот так получилось. Да, мне я обижаюсь на себя, да, мне это очень непри, неловко, мне здесь вот дискомфортно. Можно сказать, отвратительно. Когда вы проговариваете свои состояния, у вас падает энергия, которая вас ну, не дает к мозгам доступа. Она заставляет вас, как сказать, ну, реагировать в смысле того, что стимул реак, стимул реак как животное, понимаете, а не, к осмыслению не дает доступ. Про, сняли энергию, начинаете говорить, что я хочу у тебя попросить за это прощения. И прошу, Андрей. И это очень сложно, потому что обычные люди, когда очень сложно попадают себе в триммеры, слезы. Это, в этом надо тоже себя принять. А они, а то и это говорят, ну что ты как баба ревешь, слов сказать не можешь. Это как раз будет неконструктивно. Конструктивно сказать, что дорогой Андрей, мне важно у тебя попросить прощения. Не важно вы его еще и получить. Другой момент, прости меня за то, и перечисляйте, за, то, за, за что именно. Простите прощения. Пересаживайтесь и проверяйте, готовы ли вы себя простить. Если готово, говорите, что я вас прощаю, тебя, Андрей, прощаю, простил и ты прощен. То есть действие, результат и отношение к действию. Есть, прощаю, простил, ты прощен. Если не готовы простить, тогда выясняйте, а чего вам важно-то это. Его так это, встыдеться держать, виной нагружать. Что важно его так вот это? Как правильно сказать-то? Унижать фактически. Да? Для чего вам это? Ну, есть подозрение, чтобы развился. Ну, пендель типа волшебный. Но пендель волшебный это в детстве, сейчас это далеко не эффективно. Поэтому советую вам подумать над, над, над вашим решением. А не пытаетесь ли вы за стыдом э, скрыть свою неквалификацию разговаривать с собой? То есть не убегаете ли вы с, ну, в обвинении себя в ну, «я не умею с собой разговаривать, поэтому стыд, мне стыдно, а ты же виноват, чего я-то буду стыдиться?» Понимаете, да? вот этот момент, что вы вот здесь можете убегать от себя. Но ну, это лучше на консультацию, приходите там разбираться. А, если готовы простить, говорите «дорогой мой Андрюша, прощайте за все твои деяния» пересаживайтесь и проверяйте, получаете ли вы это прощение. Если получаете, говорит, спасибо тебе за твое прощение, я его принимаю и я прощен. А если не получаете, говорит, Андрей, ты, конечно, молодец, что говоришь красивые слова, но что-то я вот не чувствую, что я вот, ты меня прощаешь. Ощущение, что ты ерничаешь надо мной. Вот в этом месте очень важна ваша внутренняя искренность. Если вы этого не до... к искренности не приблизитесь, то вы конечно ничего не, не получите. Поэтому очень важно быть собой искренним. Как только вы научитесь это делать, вы сразу же начнете принимать все свои промахи, вы начнете о них говорить достаточно легко и спокойно. Как вы начнете говорить о них спокойно, вы начнете принимать себя несовершенным и начнете как раз себя совершенствовать. Ну что ж, как всегда на хорошие вопросы нет много времени. Как бы ни при скорбном, не прискорбном не приходится с вами прощаться. С вами был ваш любимый психолог Виталий Миллер. До новых встреч!